Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павлова и партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика, и он у него следующий. Дело в том, что наш подписчик просмотрел многие наши видео из актива госкорпорации, и что самое приятное, что он уже смог на основе этих видео проучаствовать в этих торгах. Но, к сожалению, результат этих торгов таков, что он не смог договориться с продавцом о стоимости объекта. Давайте подробнее опишем ситуацию. Дело в том, что на активах госкорпорации есть такие торги без объявления цены. И ваша задача как участника торгов подать заявку на участие в этих торгах и самостоятельно определить ту стоимость, которую вы готовы предложить за данный объект. Конечно, в этом случае вы должны предложить такую стоимость, которая будет интересна и вам, и продавцу. Вот именно это и не получилось сделать у нашего подписчика. И что же делать в данной ситуации? Ну, во-первых, я хочу, чтобы вы не расстраивались, чтобы вы действовали дальше, потому что все-таки мы занимаемся этим уже много лет, и у нас зачастую в 90% случаев по данным торгам все получается так, как хотим мы. Но у нас есть опыт. У нас есть секретные фишки, да, у нас есть целый арсенал оружия, которое мы используем в этих торгах. Ну, А вы, как я понимаю, новичок, поэтому вам нужно просто накопить этот опыт, да, раз вы вот выбрали такой путь, пройти через все это, и я уверена, что у вас все получится. Здесь нет какого-то единого ответа, что можно сделать, чтобы заставить продавца купить имущество по вашей стоимости. Самая главная ошибка, которую используют новички, неправильно определяют стоимость покупки. Мы называем это реальная стоимость покупки. Сядьте, внимательно, подумайте, не жадничайте, подумайте и о вашей прибыли, и о прибыли продавца. Если все же вам не удается найти какое-то э, значение, которое будет удовлетворять обе стороны, тогда попробуйте найти другие торги. И, кстати, именно большое количество объектов, которые вы используете в работе, позволяет вам с легкостью махнуть на тот объект, по которому вам не удалось договориться, не удалось выиграть в торгах и так далее. Я предлагаю вам прийти к нам на вебинар, он совершенно бесплатный, приходите, возможно, там вы найдете для себя какие-то ответы на вопросы. Если у вас есть еще какой-то вопрос, пишите, я с радостью отвечу, постараюсь обязательно вам помочь. Если кто-то еще хочет задавать вопросы, тоже не стесняйтесь. Если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных торгов и всем пока!